Всем привет сегодня будем готовить очень вкусные шоколадные конфеты трюфели потратив всего 5 минут своего времени вы приготовите вкуснейшую домашнюю сладость но сформировать с вами конфетки это уже дело техники для приготовления нам понадобится 130 грамм сахара 35 грамм сливочного масла 30 грамм какао порошка 50 миллилитров питьевой воды 200 грамм сухого молока а также для обвалки конфеток нам надо будет немножко измельченных орехов любых или же сухое молоко или же какао. Берем металлическую миску подходящего размера. Высыпаем туда сахар, какао, хорошо размешиваем. Затем вливаем воду. Размешиваем еще раз хорошо отправляем на огонь и прекращаем мешать доводим массу до кипения на это уйдет буквально две 3 минутки огонь умеренный не сильный ну вот мы видим масса уже закипаем сахар расплавился полностью добавляем теперь кусочек масла И ждем, пока оно полностью растопится. Не забываем мешать, чтобы не пригорело. Буквально минутка и от масла не осталось и следа. Выключаем огонь, снимаем миску, чтобы было удобнее работать, и начинаем подсыпать порциями сухое молоко. Прям вот так горячую массу вмешиваем ему чуть-чуть небольшими порциями мешали и опять новую партию чем больше подсыпаем молока тем наша масса становится более такой густой в результате должна получиться пластическая такая масса с которой Удобно будет слепить конфетки. Ну, вот массу я вымешала. Вот такая она получается. Теперь сейчас чуть остынет и будем с нее формировать конфетки берем досточку застилаем ее пищевой пленкой набираем небольшую порцию получившейся массы и формируем из нее конфетку Я скатала кружочек такой а потом вылепливаю треугольничек чтобы были наши конфеты похожи на трюфеля в виде конуса вот так примерно получается И теперь конфетку обваливаем в сухом молоке например готовые конфетки выкладываем на застеленную пищевой пленкой досточку и продолжаем также дальше набираем массу формируем из шарик потом треугольничек вот у меня руки были в сухом молоке даже удобнее лепить не пристает к рукам и обваливаем например в измельченных орешках вот такая конфетка с орешками получилась следующую можно обвалять в какао-порошке можно конфетки вообще ни в чем не обваливать так как вам больше нравится Набрали, скатали быстренько сформировали такую пирамидку вот и все конфетка готова Продолжаем в том же духе. Лепим конфетки обмакиваем, что нам больше нравится. И выставляем, чтобы они застывали полностью. Для того чтобы придать нашим домашним конфеткам магазинный вид можем их упаковать в разноцветную фольгу заворачиваем и фиксируем ниточкой Еще у меня есть такая красненькая фольга Вот и все, домашние конфеты трюфели готовы. Готовьте с удовольствием и кушайте на здоровье. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.